Всем привет! И давно не было на моем канале Форс Дропа. А как можно было заметить, ножевые кейсы вам ну реально заходят. Поэтому сегодня 50 тысяч рублей на форсе и мы открываем ножевые кейсы. На Форс Дроп добавили кейс фарм ножа. 10 кейсов стоит 400 рублей. Тут можно открывать 100 кейсов. Обычное открытие это слишком долго, тем более 100 штук. И стоит это, кстати, еще раз напомню, 40 тысяч рублей. И мы открываем фас. Том, баланс списался, и пошло открытие кейсов. Так, есть первый нож. А, ну тут написано, общая стоимость 45 тысяч. Так, нам выпало, раз, два, три. не я. 4, 5, 6, 7, 8 8 ножей, И причем они не такие уж и дорогие, ну ладно, в небольшой плюс мы ушли, едем дальше еще раз, 100 кейсов, в принципе на 5 кусков мы ушли в плюс, блин, вот эти вот коины это максимально неудобно то есть, ну, считать валюту в этих коинах, это прям капец, я э, не хочу смотреть ценник, вроде нажал открыть фастом но открывается все, опять же, долго ладно, есть городская маскировка, в принципе еще нож, но так же, как было в предыдущем открытии, это не такие Дорогие ножи, но тем не менее Они окупают кейс, это конечно круто А в остальном, ну блин, больше чет ножей нет И не получилось бы у нас Уйти в минус сейчас Потому что все-таки не дешевое удовольствие И по-моему 25 тысяч здесь А, 16 тысяч, прекрасно на балансе 47 тысяч. Хорошо, попробуем открыть несколько обычных ножевых кейсов. Потому что заканчивать ролик за 2 минуты, ну, как-то не особо хочется. Может быть, с этих кейсов что-то все-таки дропнется. Хотелось бы, потому что сейчас дела наши очень плохи. Градиент, бой, это хорошо. Это прям живем-живем. 20 тысяч. 35 получили, потратили больше. Мы ушли в минус, офигенно. Давай еще два ножевых кейса. Может, что-нибудь все-таки да и выпадет. Потому что в остальном, ну, все очень плохо. Наши дела не хороши от слов совсем. А, Сажа, коготь, это хорошо автотроника складной нож такой себе ну тем не менее 25 кусков опять ушли в минус стабильность залог успеха где еще два ножевых кейса но ну, в теории нас должно купить я не хочу выкладывать на канал трехминутный ролик а по-любому придется потому что ребят 50 тысяч рублей Ой, бабочка мраморный градиент блять это охуенно 100 Сто... вот это заебись, заебись. Четко. Вот это прямо охуенно. Но, знаешь, как на изидропе, блин, сделать трехминутный ролик, блять, давай рискнем. Вот это прямо охуенно. Ребят, вы любите ролики, где я открываю хуеву гору на живых кейсов, поэтому, бля, въебите сюда лайк. Реально, я думал, что все пизда. Ну, окей, раз на то пошло, то бля, нормально. Раз на то пошло, то хорошо. Еще, блядь, еще градиент, и в остальном все и закалка. Бля, ну, градик. А, смотри, Домаская я стали не увидел. Так. В остальном, блядь, ну ультрафиолет... Ну заебись, еще соточка, охуенно Фу, ну, блядь, мы ушли в минус Здесь, конечно, но мы сейчас Сделали x2 от изначального Балика, блядь, это, это круто И сейчас хочется вернуться к кейсу Фармножа, потому что, ну, блядь ну, ножевые кейсы, это хорошо. Ну, типично, на самом деле. Хоть и, бля, закалка есть. Это, это хорошо. Ручная роспись бабочка. Это прямо, это очень круто. Так, меня это радует. 20 копыльник, 160 тысяч. Бля, ребят, я хочу сделать крафты ДЛов. А тем более, сейчас они в цене взлетели. И это прям пиздатая тема. Поэтому попробуем нафармить балик на следующий видос. Потому что хочется сделать ебучую пушку. Реально, у меня есть такая идея сделать крафт ДЛов. Они сейчас растут в цене. И, типа, ну, самое Нормальная идея, которая только есть, их можно, по идее, халдить. Поэтому я думаю, что сейчас нафармим баллик, а в следующем ролике сделаем крафт Дейла. Блять, уже ролик окупился. Все, а посмотри, нас слило нахуй и начало выдавать. Сажа уже выпал нож. Бля, это все что ли? Ну, сажа не стоит 40 тысяч. Нам еще один сажа нужен, чтобы хотя бы в ноль уйти. Так, заебись Бля, ну все, смотри, начало выдавать Причем охуенно, это не какие-то высранные африканские сетки Ну, Навахо, хуй с ним Бля, здесь, здесь неплохо 16, 24, ну, блядь, плюс 10 тысяч Но, тем не менее, сколько у нас, 200 тысяч уже? 180 тысяч рублей, нахуй Блядь, ну сегодня просто по всем наживым кейсам на форс-дропе. Я хочу нафармить Балика Ну, аккаунт ютубера, опять же Блядь, форсдроп нахуй Ну, вот люблю я открывать с официального С моего нормального аккаунта Мраморный градиент идет, нахуй, тут у нас С и бабочка еще одна. Заебись, я ее не увидел с самого начала. Ну тут. Подожди, стой. А, волны, бабочка, дамаская сталь. А еще с... все нормально. 149 тысяч. Но мы здесь минус ушли. А нет, мы в плюс. Охуенно, стабильный залог успеха. Если до этого была стабильность с уходом нахуй, с форс уходом в минус, то блять, сейчас пошло. Ну вот с этими выбанными хитро выебанными коинами неудобно от слова совсем. Ну реально, ты прям теряешься. Блять, закалка, раз, закалка, два, дамаская сталь, керыч. Блять, коготь, ну нормально, 20 тысяч Хотя эта закалка не стоит, ультрафиолет 10 тысяч Но тут 125 В принципе, небольшой минус И заебись, мы уже x3, даже больше, чем x3, блять, сделали Бля, может реально сделать несколько роликов, где я формлю балик, а потом ебашить ДЛ на апгрейдах Я хочу сделать что-то подобное Тем более, ну, такого контента на канале не было давненько Так, заебись, штык-нож Можно еще какой-нибудь нож? Короче, сегодня формим балик, в следующем или через видос будем ебашить ДЛ Ну, ультрафиолеты, хуйня Заебись! Биз! Закалка Керч, блять! Это прям красиво. Это прям красиво. Еще? Еще ножик? Ну тут дохуя еще кейсов. На самом деле, тут 100 кейсов, бля, осталось еще кейсов. 10, но ну, хоть один нож должен же выпасть. Ну, хуй с ним. Ну тут нормально. 68 тысяч рублей. 200 кусков на балике. А вот если смотреть в апгрейдах, медуза, мраморный градиент, который дропался огненный змей. Надо ждать, пока появится Дэллы. Я исключительно хочу накрафтить Дэлов. Медузов, конечно, тоже не хуевая, тем, что она дорожает. Это все понятно. Хочется именно драгон лоров наебашить. Давайте на наебашить лайков, а я ёбну, блять, апгрейды с длами, это будет вообще разъёб. Нафармим денег в этом видосе и будем разъёбывать апгрейды с драгонлорами. Но это будет прям пизда, реально, Жди, ждите, блять, пушечку. Градиент, здравствуй, ебать, а тут сколько денег, тут одни закалки. Ч считаем, десятка, 12, 66, вижу 21, блять, 8 тысяч девять, 20, тут дохуя, тут, блять, 200. Не, ножевые кейсы, это, блять, это пизда. Вот это просто пиздец А я знаю, что вы такие видосы любите, бля А в этом видео смесь на живых, с э, ножевыми формами Убийство идет нахуй И у нас патина Дамасское убийство, блядь Ебать, керыч 27, 58, 11, 14, 200 тысяч рублей еще. Подкрутка, не подкрутка, похуй Главное, мы окупаемся Главное, блядь, мы окупаемся Ребят, ждите ёбнутый видос с апгрейдами Будет просто пизда Будет просто ебаная жесть Я вам это обещаю Нахуярте лайков, раз, но Два нож, три нож, блядь, ну тут хуйня. Ладно. Давай ебанем еще 10 ножевых. Похуй, у нас 300 тысяч на валике 300 тысяч рублей, блять. Ебнишься. Керыч, кровавая паутина выпал, бля. Я не видел миллион лет этот керыч. Ебануться. Давай еще что-нибудь. Так, ну, все, пошло по пизде. Все, у нас здесь закалки, они не такие дорогие, тут 110 Ну, ладно, небольшой минус на сколько? 39 тысяч. Ну, охуенный минус, честно говоря. Если так дальше все пойдет, нахуй это надо. Честно говоря, ну, блять, пизду, серьезно. Закалка. Блять, убийство! Вот! оно подошло, блядь. Читаем. Раз, двадцать, 20, 20, убийство 60, это уже соточка. Тут 10, тут дохуя, тут тысяч двести. Двести восемь тысяч, блядь, рублей. Лайфлента просто встала на месте. Нахуй она? Она не то, что вот чтобы вы пиздите, да, постоянно. Блядь, у тебя лайфлента не обновляется. Она тут вообще не обновляется, чтобы вы понимали. Просто лайфлента встала нахуй на месте. Ну вот серьезно, посмотрите. А то будете пиздеть. Блядь, тебя в лайфленте нет! Керыч, блядь! Керыч! Так, заеб 27, 155. Ебаный фарм. Ну и вот, по лайфленте не надо пиздеть. блять реально деп не маленький, ну 50 тысяч. Да, это не соточка, но это дохуя. У нас 300к, блять ребят. но ну, да, у меня нет лайфленте, но она просто встала нахуй на месте. Поэтому ко мне вопросов не должно быть вообще. Дамаская сталь. Волны, блять М9, здравствуйте. 34 тысячи, 140 тысяч рублей. Ебать, 390 тысяч. Может, ради интереса пиздануть эту хуйню. Вот, ну реально, сделать красивое завершение ролика в ебать 3 кейса 50 тысяч. А, ну окей, один. Все, нет таких кейсов. Хуево. А хотелось бы. Ну давай, ладно, еще десятку фастом. Вдруг что-то, блять, чудо... Так, убийство, ну тут я пока... Керыч, опять, блядь, кровавая паутина, волны и гамма-волны. Это 200 тысяч рублей. У нас на балансе сейчас будет полмиллиона. Ребят, я вам обещаю, следующий видос будет разъебный. Я хочу это разделить на две части, это ебанутый баланс. Будем, будем просто хуярить форс. Полмиллиона рублей. Я, блядь, давно не снимал, легенда идет нахуй. Но у нас тут зуб тигра, блядь, подъехал за 48, 20, 11. Заебись, 164 тысячи. У нас, давай сделаем полляма, блядь. Но следующий видос реально будет разъемный. Ждите пушку, ждите гонку. блять. ну это будет пизда, нахуй. Уровень, просто ебаный уровень. Так, у нас докатывается Сажа, но тут уже ничего особо интересного. Автотроника, автотроника, ручная роспись. Се... блять, ну похуй, 170 тысяч, ребят, пи полмиллиона. Х10 от изначального Балика ебали. Ребят, спасибо за просмотр. Будет следующий видос апгрейды ебнут. я буду ждать DL -а на сайте и будем хуярить. Всем спасибо, выебите лайк. Мы реально сделали контент сегодня. Всем пока.